Всем привет, с вами Руслан Тренер и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о формуле изменения реальности. На, наверняка вы заметили, что я люблю создавать и структурировать определенные вот знания в определенные формулы. И сегодня мы поговорим о том, как можно изменять свою реальность и какие последовательные этапы, какие есть переменные, если это и отобразить все в формуле. Давайте для начала посмотрим на то, что большинство людей считают реальностью это те события, которые происходят с нами в жизни. Так я вам скажу, что я так не считаю, и я утверждаю, что реальность не является. Те события, которые происходят в своем жизни. Это абсолютно разные вещи. События и реальность – это абсолютно разные вещи. События. Давайте для начала сверху напишем. И мы сейчас посмотрим эту цепочку. События – это то, что происходит вовне. То есть это то, что происходит с вами. Это определенные стечение обстоятельств. Это определенные внешние факторы, которые происходят с человеком. Дальше – что такое реальность? Реальность – это то, что происходит у нас внутри. То есть события имеют характер внешний, реальность имеет характер внутренний. Я вам сейчас покажу, как события вот проходят цепочку интерп ну вот интерпретаций, да, вот назовем это так. События загружаются в нас, загружаются в человека при помощи данных. То есть это те данные, которые загружают наши органы чувств, органы восприятия, все то, что мы способны каким-то образом интерпретировать, то, что с нами происходит. Данные проходят через фильтр убеждений. Данные проходят через фильтр убеждений. И когда уже прошли убеждения, дальше включаются мысли. Мысли относительно того, что происходит. Мысли, в свою очередь, формируют... Эмоции, а эмоции – опыт. И из опыта мы уже с вами, не знаю, будет ли видно, надеюсь, будет видно, появляется реальность. То есть реальность – это есть совокупность. Всего того, что здесь произошло. Произошли события, при помощи данных мы их загрузили в себя, они прошли фильтр обработку убеждений, сформировались мысли, это наши мысли о тех событиях, это наши эмоции о тех событиях, и это уже сложившийся конечный опыт, и это и есть наша внутренняя реальность. И что здесь отсюда следует? Для того, чтобы изменить конечный результат, для того, чтобы изменить нам реальность, нам фактически нужно изменить... Одну из этих переменных, то есть мы выбираем любую из этих переменных, и мы начинаем ее менять. И таким образом меняется наша реальность. Мы можем выбрать любую, но я вам подскажу, выбирайте эмоции и начните с эмоций. Это, казалось бы, один из самых сложных, но в то же время один из самых доступных и оптимальных и правильных путей для того, чтобы изменять свою реальность. Давайте для начала э, разберем эмоции. Да? На самом деле, чтобы изменить эмоции, ну, это не так уж легко. Многие могут сказать, ну да, ты так вот классно нам рассказал, измени свои эмоции, потому что большинством людей эмоции управляют. Но тем не менее, если бы это было настолько сложно и недоступно, я бы об этом не говорил. Каждый из вас способен э, не то чтобы управлять, а и менять, влиять на свои эмоции. И таким образом мы способны да, менять конечный результат. Но в то же время, опять же, это не так уж легко. Очень много-много и долго можно говорить о том, как, что, потому что на самом деле это не так уж и просто. Это связано с уровнями сознания, это связано с нашей осознанностью, это связано с большими-большими-большими процессами, которые происходят. И если бы это было так легко, 80 или даже больше процентов людей не застряли бы глубоко на третьем уровне сознания, где э, фактически ими в определенных ситуациях и в большинстве случаев управляют эмоцией. Но давайте тогда смотреть дальше. Что формирует эмоции. Перед эмоциями стоят мысли. Мысли формируют эмоции. Да, конечно, наука утверждает обратное, что сначала есть эмоции, а потом появляются мысли. Но на самом деле все происходит гораздо по-другому. И кто разбирается в тонкой структуре человека, тот прекрасно поймет, каким образом получается так, что вначале идут мысли, а потом идут эмоции. Так вот, когда мы доходим до уровня мыслей, здесь уже становится проще, мы уже получаем больше ответов, как мы можем влиять на эмоции. То есть, вот простой элементарный способ, которым может воспользоваться каждый один из способов, да, как можно влиять на эмоции. Это запускать мыслительный процесс. Например, Например вы испытываете эмоцию страха. Не хватает денег, вам нужно заплатить за квартиру, по счетам, еще что-то, и у вас запускаются определенные страхи, потому что неизвестно, как дальше жить, где дальше жить, что есть и прочие-прочие цепочки. А как за это все заплатить, а как выйти из этой сложившейся ситуации, возможно, нависла куча долгов и прочие события. Дальше вы запускаете мыслительный процесс. Например, что будет, если я дальше буду испытывать эмоцию страха? Ну, прежде всего, я буду терять энергию. Да, есть такой ответ. Что будет, если я буду испытывать эмоцию страха? Наверняка я буду усиливать те негативные события, которые я притягиваю. То есть я буду притягивать негативные события для того, чтобы реализовались мои страхи. Хорошо, например, идем дальше. Что я знаю о страхе? То есть вы начинаете размышлять вокруг эмоций. То есть вы не проживаете конкретно эту эмоцию, а вы начинаете смотреть ее как бы из четвертого уровня, то есть взглядом из более высокого уровня сознания, вы начинаете при помощи активного сознательного размышления рассматривать свой страх. Вы говорите, что я, например, знаю о страхе. Я знаю страхи то, что он, его нет в прошлом, то, что его нет в настоящем и то, что он живет в будущем. Хорошо, что я еще знаю о страхе? Я знаю то, что есть определенная статистика, которая гласит, что 90% страхов не реализовываются, то есть они с человеком так и не случаются хорошо что еще я могу э, и вот такие вопросы задавайте да? что будет дальше если я буду испытывать страх я потеряю всю свободную энергию дальше я могу скатиться в депрессию в результате чего я буду находиться в негативных событиях я буду притягивать энергетических вампиров которые будут меня дальше добивать и в целом пока я не выберусь с этой негативной эмоции в моей жизни ничего конструктивного создаваться не будет поэтому э, ничего хорошего в этом нет вот вам и ответ Запустите свое активное сознательное размышление и размышляйте над той эмоцией, которая есть. Таким образом, вы уже будете ее изменять. И самое интересное, вот вы просто попробуйте. Это очень хороший доступный способ. Когда вы начинаете размышлять над вашей эмоцией, она ослабевает, потому что как только вы начинаете ее рассматривать со всех сторон, а у нее уже не хватает столько силы. То есть вы почему? Потому что вы меняете мысли в отношении вашей эмоции. И когда вы меняете мысли, меняется, трансформируется ваши эмоции. И вы можете сейчас подумать, «Эй, а где же формула изменения реальности?» Так вот я вам говорю, это и есть изменения вашей реальности ничего нового я не придумал и, и не придумано и это тоже связано с тем же повышением осознанности с повышением уровнем сознания то есть кто знает третий уровень связан с эмоциями четвертый уже больше связан с мыслями и это единственный путь для всех для мужчин для женщин неважно какого возраста неважно какой веры неважно то есть в любом случае вам нужно выйти на уровень работы со своими мыслями а Почему именно изменить эмоции? Потому что эмоции ⁇ это есть, как знаете, последняя инстанция, которая ставит свой штамп или которая делает печать для того, чтобы запустить определенную реальность. Потому что на этом плане вы фактически даете максимальный энергетический заряд и вы формируете на тонком плане. Ту 100 события, ту реальность, которую вы себе сами изнутри смоделировали. И когда ваша внутренняя реальность простраивается, вот тогда уже исходя из этой модели, из этих чертежей, формируются в будущем Поэтому события. Поэтому событие не есть ваша реальность, событие внешнее, реальность внутренняя. И вы способны влиять на свою реальность путем того, что вы способны изменять свои эмоции. А изменять свои эмоции вы можете при помощи включения активного размышления. Я думаю, данное видео поможет тем из вас, кто особенно сейчас испытывает трудности, кто находится на стадии серьезных перемен и страхов того, что неизвестно, что будет в будущем. Начните активно размышлять над этим, и вы увидите, насколько сильно будут изменяться ваши эмоции. Как только вы снизите энергии, энергозатратность на ваших эмоциях, ваша реальность она автоматически будет улучшаться. Я думаю, вам видео понравилось и было полезно. До скорой встречи и пока!